уважаемые любители летных видов спорта ну что мне кажется наступило время немножечко пошалить вы на канале мечта летать в небе закат а мы решили чуть чуть пошалить как мы это часто делаем эй, эй, эй, эй, понеслась делевкая ну смотрите что здесь бывает во-первых тень мне дико нравится гонять собственную тень на скале. Во-вторых, можно забраться вот так по скалы, под скалу, и вот так рядышком. Ну, посмотрите, какой кайф. И главное, что деревья. Вот они, золотая осень наступает. Посмотрите, вот они уже деревца подернулись, чуть-чуточку подернулись уже желтизной. Ну даже здесь не совсем желтизна, здесь деревья краснеют. Оп! Мы летаем сейчас в слабом слабом динамическом восходящем потоке Ветер буквально 11 километров 15 км в час То есть, по идее, воздуха уже еле-еле хватает для... Ну, ветра хватает, чтобы мы держались. Я был повыше, пару сюжетов сняли Ну и я подумал, что почему бы глубокоуважаемым любителям летных видов спорта не заснять Как мы вообще день заканчиваем Вот мы э, начали летать час дня И сейчас у нас уже восьмой час Солнце, как вы видите, ну осень, 15. И какой сегодня? 16 сентября. 17-17 сентября, друзья, сегодня. Вот. И при этом вот так мы прекрасно на плане летаем. Сегодня у нас было на 6 муравьев. Плюс еще присутствует какая-то хрень. Такая летающая гадость, какие-то муравьи перелетные. Вот это реально муравьи. Сейчас я вам покажу. Фу! Посмотрите, они садятся на мою лапу и начинают. Фу! Видимо, от того, что я вас снимаю! Видимо, поэтому они сюда все прилетели, чтобы вам показаться. А! Мы пытались помыть планер после адских дождей, но вот, собственно, как это выглядит. Это какой-то кошмар. Перелетные муравьи, им нравится белый планер. Ну и сейчас мы их будем сжигать, сжигать сдувать Сдувать потоками воздуха. Вот такая вот сложная метеообстановка, цирк. Муравьи, то есть напоминает какой-то сюрреализм, честно говоря. Кажется, что ты в психическом каком-то доме. И какой же здесь красивый свет. Я просто не могу. Настолько красиво, что хочется летать еще и еще. Ну и показать вам это все. Чуть бы, конечно, яркости добавить солнцу, но оно, видите, уже совсем закатное. Вот этот момент красивый, на нас бросается планер. И еще разочек, смотрите, такие hey, okay, пещерки, очень красивая скала, прям волшебная скала, и вдали нее вот так можно летать. А... Некоторые из вас скажут, что я маньяк и летаю к скале слишком близко. Друзья, ну, во-первых, не слишком близко, потому что я чувствую вот это расстояние до этой горки, и мало того, я его постоянно тренирую. Зачем это нужно? Естественно, я начинал с большей дистанции. Потому что ты, чтобы безопасно летать, должен сначала. Ну, ты должен реально чувствовать вот это расстояние до склона. И при этом планер должен очень хорошо пилотироваться. И вам нужно хорошо пилотировать. То есть он контролироваться должен пилотом. Сейчас э, из.. Позитивных факторов не очень сильный ветер и практически нет турбулентности. То есть планер не качает. То есть, вот если посмотрите на крыло, оно даже не шелохнется, не дергается. То есть поток очень ламинарный. И, то есть ветер, хотя нет, вот сейчас шелохнул, накаркал. И вот э, скорость я держу при такой, таких проходах, ну 110 120 э, когда я не близко к рельефу. И если я хочу пошалить, как вот я вам показывал, да, вот в этом случае я увеличиваю скорость. Ну, тем более, что я хочу поближе к склону снизиться и за счет большей скорости например, величиной 150 я прекрасно контролирую планер то есть планер управляется на высокой скорости очень точно вот сейчас 150, я кончиками нервов его чувствую и вот сейчас я могу себе позволить летать очень близко к склону потому что я в любой момент могу э, отвернуть от склона или просто поменять эшелон там подняться выше вот, например, сейчас захочу вверх Сбрасываю со 150, оп, на 120. И видите, я вверх пошел. Хочу вниз, сбрасываю со 120, на которых был, например, до 200. Смотрите, я сейчас под дождью этого холма скину. Сейчас скорость 200, например. Видите, все под контролем. Оп. Но, как говорится, надо все-таки думать еще и о том, что там надо до дома долететь. А дом у нас вот там за горой. И приземлиться, потому что у нас там клоуны, цирк и прочие прелести. Поэтому я, пожалуй, сделаю вам крайний проходик. И мы это видео продолжим посадкой. Потому что посадка сейчас будет тоже веселая. Во-первых, она будет вечерняя. Во-вторых, я даже не, не могу себе предположить, э, как же мы будем приземляться с точки зрения ветра. То есть ветер сейчас 21 км в час уже. Э, и, похоже, нам придется приземляться против ветра. Тогда мы будем от цирка заходить. то что у нас цирк э, на аэродроме. Или будем в цирк приземляться, то есть со стороны по ветру садиться, и тогда мы рискуем в цирк разнести шапито. Ну, поэтому оставайтесь с нами, друзья, все будет достаточно быстро. Я делаю крайний проход и пойду в сторону аэродрома достаточно энергично, поэтому не думайте, что я ваше время буду сейчас еще тратить на всякие такие красоты. Я крайне про... Ой, как сейчас свет, еще лучше стал. Да, слушай, свет. Вот сейчас прям идеально совершенно, ну-ка, главное, в скалу сейчас не Контроль, как я вам говорил, да, я сейчас контролирую планер на высокой скорости. Мы ровненько идем. Чем сильнее турбулентность, тем, естественно, я был бы дальше от склона. Сейчас, с учетом того, что достаточно мягко, я, видите, прям чуть ли не в дырочку здесь прохожу. Оп! Такое ощущение, что, да, если на крыло смотришь, то кажется, что крылом цепляешься за гору. И сейчас я вам покажу очень красивый маневр. Друзья, смотрите, он птички летают. Смотрите, вот так вот я втыкаю нос планера в землю, и вот так по склону, оп, все, пошел в сторону аэродрома. Почему я так дырнул? Я всю энергию, которая была у склона, скушал, впитал ее, и сейчас могу себе позволить сбросить уже немножко скорость до 150. Сейчас мы идем против ветра, поэтому я иду на высокой скорости, и плывем к аэродрому, как вы видите, кажется, что мы до него не долетим. Компьютер показывает, что мы придем 43 метра над аэродромом. Ну, давайте посмотрим, кто прав в компьютере мы. Безумно красиво вокруг. Все населенные пункты уже ложатся спать. Телефон, к сожалению, снимаю я сейчас на iPhone, не передает всей этой красоты, потому что просто он там где-то цвета как-то вытягивает, еще что-то. получается, ну, вот солнце, конечно, намного красивее сейчас, чем... Вот вы эту серость какую-то, видите. И, конечно, очень много бликов. Мне надо отполировать фонарь. Очень уж он грязный. Все, мы блики исчезли. Мы зашли в тень. Где-то там прямо по курсу на 5 километрах аэродром. Высота у нас над аэродромом где-то 350 метров. Ну что, погнали. Ох, как это тревожно. Не переживайте, я не нагнетаю обстановку, но я.. Скажу, что мы действительно достаточно низко, можете смотреть. Кто там? Да, на... на пистидюре ротор. По склону я шуршу, машины какие-то ездят, населенный пункт Лоботима селион в котором я живу, прямо по курсу. Да, слушай, будем садиться так на пределе. Проход над цирком? Вроде как по ветру мы все нормально. Так. так, взял управление. 15 км в час ветер, друзья. Все, сажусь по ветру, принимаю решение садиться по ветру. Сейчас будет вам проходик по цирку. 200, скорость, конечно, напр... будет такой энергичный у меня заходит. Проверяю, если кто на аэродроме. На аэродроме уже никого нет, все давно спят. Один цирк у нас. Цирк еще спать не лег. Ну, давайте посмотрим, как там клоуны. Оп! и теперь спешно, друзья, выпускаю шасси. Оп! Оп! Так, планер! А что там? Ни хрена себе! Что-то я вообще не понимаю, что творится. Это белая тряпка. Фу, я уже думал планер разложился. Смех. Господи какой. Серлобатиен директор Томвинклинден Нор Тусаус. Блин, а мне сейчас вираж делать жесткий. Вот и заходик. Неожиданно. Слушай, у нас вода льется из интерцепторов. Надо вытереть будет. Блин, у сейчас вираж делать жесткий. Вот это заходит. Неожиданно. Слушай, у нас вода льется из интерцепторов. Надо выселить будет. Как некрасиво он положил этот чехол, честное слово. Ну да, то есть смотришь, как будто у, у, у, у планера хвост отломан, друзья. Все ужасно выглядело. Вот он, вот, герой. Вот, вот, вот, вот. Большинство нормально сели мы по ветру, не надо было заходить. А, а ну, планер, видимо, против ветра. Будем съезжать, пытаться заехать к своему домику теперь новому. У новое парковочное место, друзья. Я к нему еще не до вот, съезжать. Но ну, вот видите, пытаюсь. Ой, какие же, здесь, какие же здесь ямы. Слушай, опять позорно не доедем. Вот этот планер нам мешает. Так, ну, доехали мы. Друзья, новое место парковки. Это какой-то позор. Самое лучшее. Во-первых, яма. Во-вторых, видите, нам надо 180 градусов развернуться. И вот наш прицеп. Не доехали мы. Ну, а скорости я боюсь перебрать, потому что, знаете, непристреленное место. Да кучу, да. Фух. Ну что, цирк там в порядке с ним все. Слушай, ну меня, конечно, планер напугал. Я прям у меня же... сам испугался, я бы я, сказал... я думаю, что такое думаю, как же Можно так? Открывайся. Ох, друзья, вот такой получился Фух, ролик спонтанный. С одной стороны, начало было веселое, концовка, концовка тревожная. Ты то, что для меня. У меня этот вот этот вот планер, то есть так как все лежало, выбил из нормальной колеи. Поэтому я. Смотрел, что там творится, и в данном случае немножечко приблизил точку третьего разворота к четвертому. То есть я фактически на 180 градусов развернулся достаточно жестко. Ну и, конечно, на посадке это неправильно. То есть лучше следовать стандартной процедуре, как, как можно меньше на что-то отвлекаться. То есть вот сейчас, при моем даже опыте, вот это отвлечение, на как показалось мне планер, с которым что-то случилось, вот уже у, мне реально мешало на посадке. Так что постарайтесь, во-первых, что можно сделать? Ну, не заходить коротко, то есть вот такие вот финишные заходы, низкие там с проходом над э, цирком и так далее, все, видите, это концентрирует на самом деле э, финишную точку, которая получается острая. То есть вот видите, да, как сочетание, то есть можно было по прямой, через центр, повыше, э, вот, но ну, через цирк, соответственно, дальше вторая штука, увидели планер, второй кусочек, и мог быть третий. То есть, например, если бы я там э, еще ниже был бы, если бы я там решил как-то разворот неправильно сделать, что-то перепутал бы. Вот это был третий и последний, ну и в данном случае финишный кусок, который бы действительно сделал бы нам проблему. Вот, и поэтому вот вот вам, пожалуйста, ролик. Начинался он как э, просто смешной, а закончился как поучительный. Поучительный, не делайте так. Вот. Да, красиво да красиво как луна там все да луна ну а что да до новых встреч погода бодба контент вот такой огонь получается Фу, скорее домой кушать Oh, oh, oh.